Короче, все летят на Татуин, чтобы спасти Хана из рук Джабы Хата, который закидывает стриптизершу Лею однерками. Затем Люк пробивает голову Ранкура дверью и говорит, «Я все разрулил. Ты уже джеда или как?» «Я не знаю, что делаю». <звёк> Люк летит на Дагобу, где говорит, «Мастер Йода, вам нельзя умирать». «Да прибудет со мной сила». Но мне ж 900 лет! Солдаты империи захватывают Хана и повстанцев на Индоре, а Ванда узнает, что щит звезды смерти еще работает. Это ловушка! Эвоки такие. Наши стрелы закроют вам солнце. Значит, будем сражаться в тени. Люк встречает императора, который такой Приветствую, юный Скайуокер! Как долетел? Не очень космическая турбулентность. Хорошо. Люк берет реванш с Вейдером, отсекает ему руку, показывает фак императору и чуть не умирает от удара током. Да пошло оно! Вейдер умирает, звезда смерти взрывается, и больше фильмов по вселенной Звездных войн не было. Точно? Да.